Всем приветик. Так, у нас, значит, в субботу 25 декабря на 26 декабря. Ночь, воскресенье, карта ночи. Итак, карта ночи на 26 декабря. О чем вы будете думать, какие будут мысли? Вы будете думать о финансах, о том, что нужно больше работать, чтобы было больше зарплаты. Всем пока.